Не нужно думать, что если дети маленькие, то они никогда не испытывают стрессов. Надо быть друзьями для своих детей, давать возможность высказаться, создавать условия, комфортные условия для роста гармоничного ребенка. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете все самое важное о гармоничном развитии ребенка. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы получить памятку с основными рекомендациями по физическому развитию ребенка. Когда рождается ребенок, это очень знаменательное событие в каждой семье. И у родителей возникают вопросы правильно, развивается ли доченька, сыночек, все ли хорошо в его развитии, и в определенные возрастные периоды детей показывают, естественно, к доктору, который оценивает его физическое развитие. Физическое развитие, оно относится к комплексной оценке здоровья ребенка – одна из составляющих. По физическому развитию можно предположить те или иные отклонения в развитии ребенка и заподозрить наличие каких-то хронических инфекций, самое начало, когда еще они не проявили себя в полной мере. Какие-то, может даже наследственные заболевания, генетические заболевания. Доктор для оценки состояния здоровья использует антропометрию. Это измерение роста, веса ребенка, кроме того, измеряется окружность головы, окружность груди. Особенно это уделяется внимание детям до года, так как первый год жизни самый интенсивный рост и развитие ребенка идет. Мы используем до года специальные весы для детей-грудничков, горизонтальные ростомеры. В процессе роста ребенка весы сменяются уже на обычные, ну, медицинские, профессиональные, то же самое ростомер уже из горизонтального переходит в вертикальный ростомер. Дети развиваются, мальчики и девочки, немножко по-разному, Мальчики рождаются с более большой массой тела, затем первый год развиваются очень интенсивно, потом скачок роста у них идет. 5-6 лет, с 11 до 13 лет скачок роста происходит у девочек, у мальчиков скачок роста с 13 до 15 лет. И вот в эти возрастные периоды необходимо отслеживать динамику роста и развития ребенка. Оценка физического развития детей происходит в декретированные сроки. До года это ежемесячная оценка, старше года на втором в третьем году жизни это раз в три месяца, затем раз в, пол, э, в полгода, и ребенок осматривается ежегодно до 18 лет. для оценки состояния э, физического развития ребенка в своей практике врачи чаще всего используют центильные таблицы. Центливые таблицы представляют собой колонки цифр, которые представляют количественное значение или массы, или роста, или окружности головы, или э, окружности груди ребенка. И в зависимости, в какой центильный интервал ребенок попадает своими значениями, мы оцениваем среднее развитие у ребенка или же есть какие-то отклонения. В первую очередь мы определяем вес и рост ребенка, потому что это самые важные показатели для его развития. Если вес росту соответствует, можно говорить о среднем гармоничном развитии ребенка, если э, существует э, несоответствие между весом и ростом в ту или иную сторону, то необходимо выяснить причину, почему такое происходит. Надо не забывать, что Весоростовые показатели зависят не только от питания ребенка, от условий проживания ребенка, но и от генетических особенностей ребенка. Я всегда в первую очередь оцениваю вес рост родителей, и если родители ниже среднего, чаще всего высоких детей в этой семье не бывает. Если есть несоответствие то необходима помощь узких специалистов, того же эндокринолога. Не нужно думать, что если дети маленькие, то они никогда не испытывают стрессов. Родители, думая, что купив интересную игру в компьютере, обеспечив тортиками, шоколадками, то сделали счастливое будущее своих детей. Дети наши подвержены стрессам и в школе, и на улице, и в семье, особенно в семье. Надо быть друзьями для своих детей, давать возможность высказаться. Пожалуйста, помните, что ребенок справится с любым стрессом, если он будет находить в своей семье взаим взаимопонимание. Поэтому необходимо создавать условия, комфортные условия для роста гармоничного ребенка. Обязательно придерживаться режима дня, достаточный сон, чтобы у ребенка был, сбалансированное питание, достаточное пребывание на свежем воздухе, занятия спортом. Физическое развитие ребенка напрямую связано с его развитием как личности. Если ребенок развивается гармонично, физическое развитие его соответствует возрасту, генетическим данным, то он растет вполне успешной личностью, добивается с поставленных своих целей. Такие дети меньше болеют, быстрее справляются с инфекционными заболеваниями, также таким детям проще заниматься в школе, заниматься в спортивных секциях. Благодарна, что вы досмотрели это видео до конца, я хочу вам сделать подарок. Пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить памятку с основными рекомендациями по физическому развитию детей. У специалистов Альфа Центр Здоровья накоплен большой опыт по наблюдению, коррекции физического развития ребенка. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети выросли гармоничными, здоровыми, приходите к нам в Альфа Центр Здоровья.